салат у меня будет из обжаренного лука, копченые курицы и черной редьки. Я всегда готовлю его осенью, когда появляется урожай редьки и он нравится абсолютно всем. Попробуйте приготовить, на самом деле очень вкусно. Я беру обычно все на глаз, где-то 2-3 у меня таких крупных репчатых луковицы и я их обжариваю на растительном масле до золотистого цвета. Дальше нарезаю одно куриное филе. Филе я беру такое достаточно большое и дальше беру редьку. Редьку очищаю и натираю на мелкую терку на комбайне. Первый раз я этот салат попробовала у Татьяны Михайловны. Так что, Татьяна Михайловна, большое вам спасибо за рецепт салата. На самом деле очень вкусный. Единственное, что там вместо курицы было отварное мясо. И вы знаете, сюда подойдет и отварная курица, и отварная говядина, и отварная свинина, и копченая курица. Ну, правда, будут разные оттенки вкуса, но в любом сочетании получается очень вкусно. Я сегодня использовала черную редьку, но сюда можно добавлять абсолютно любой вид редьки. Можно добавлять дайкон и даже можно попробовать сделать с редисом. Я думаю, будет тоже очень вкусно. Дальше добавляю зелень. У меня сегодня это замороженный укроп. И все перемешиваю с достаточным количеством майонеза. Попробуйте приготовить, на самом деле очень вкусно.